Добрый день, друзья. Меня многие просили сделать видео по анти-Мартингейлу. Я испытал эту торговую систему на своем депозите и готов с вами поделиться теорией. Да, я сейчас немножко приболел, но видео у нас давно не выходили, поэтому нужно делать видео, нужно двигаться дальше, нужно идти только вперед. Друзья, мне нужна ваша обратная связь. Я перешел сейчас на Форекс. С бинарными опционами потихонечку прощаюсь. И мне нужно знать, какой контент вы хотите видеть. Я основную прибыль буду получать именно с Форекса, но я могу записывать контент по бинарным опционам. Любой, в принципе, какой вы хотите. Могу заново начать. Сам самого нуля всю эту тему осваивать, начиная с уровня поддержки и сопротивления обычных. Могу для вас даже подраговать по объемно-кластерному анализу все, что хотите. Поэтому отпишитесь, пожалуйста, в комментариях и скажите, что для вас будет интересно. На Форекс я перешел, потому что там гораздо больше прибыли получаешь со сделки и гораздо меньше времени тратится на торговлю. К примеру, я вчера заключал сделочку по Форексу и если бы я проявил побольше терпения, у меня бы сейчас было примерно около... 2-3 тысяч долларов прибыли, со 100 долларов, но я решил уйти с рынка пораньше и забрать прибыль, то есть потенциал у Форекса огромный, и я себя там чувствую как рыба в воде, потому что я по бинарным опционам торговал по логике Форекса, а здесь уже прям моя стихия, все будет шикарно. Итак, давайте перейдем к антимартингейлу, смотрим для начала теорию. Итак, антимартингейл, в чем же его смысл, вместо того, чтобы Увеличивать сумму нашей сделки при убыточном прогнозе, мы эту сумму сделки увеличиваем при прибыльном прогнозе. То есть это совершенно обратная система Мартингейла. К примеру, мы поставили 100 рублей, она у нас зашла в плюс, и далее мы перешли на 200 рублей. И так далее. Этот способ намного безопаснее Мартингейла обычного, и психологически он действует на нас крайне лучше. Итак, давайте выделим два способа торговли по антимартингейлу. В принципе, они особо не отличаются. А первый способ. Я думаю, с некоторыми случалось такое, что они практически полностью сливали свои деньги, на депозите оставалась какая-то небольшая сумма, и они начинали ставить во банком Потому что дальше уже не было смысла торговать. Допустим, у них также оставалось на депозите 100 рублей, а они ставили эту сумму во банком получали прибыль и ставили дальше уже во банком то есть 180 рублей. И они продолжают так ставить и пытаясь отбить как-то свои деньги. Со мной это тоже случалось, я так иногда даже отбивал свои потерянные средства, но здесь у нас будет фиксированная сумма. То есть давайте представим, что мы вложили депозит 100 долларов, а мы берем сумму от 1 до 10 процентов на первую сделочку. Давайте возьмем 10 долларов. Сделочка у нас заходит в плюс, мы с нее получаем прибыль 8 долларов. В итоге мы все это складываем, то есть сумму нашей первой сделки и сумму прибыли, и получаем 18 долларов. Вот мы сложили, далее ставим именно эту же сумму, 18 долларов. Если у нас сделочка зайдет в минус, то мы заново переходим к нашей первой сделочке, к первой ступени. Если в плюс, то мы продолжаем. А с 18 долларов мы получаем прибыль примерно 14 долларов при выплате 80%. Здесь я округлю немножко. В итоге мы все это складываем. И у нас также получается 32 доллара. Складываем сумму второй сделки и сумму прибыли. И на третью ступень мы входим уже этой суммой. То есть 32 доллара. Все по стандарту. Если у нас сделка заходит в минус, мы переходим заново на первую ступень. И если сделка заходит в плюс, то можно либо продолжить что я не рекомендую, либо перейти также на первую ступень. То есть в любом случае мы на нее перейдем. Делается это для того, чтобы вы не потеряли средства и остались в большом плюсе. То есть чем больше наша ступень, тем больше вероятность получить минус. Я рекомендую использовать именно три ступени, и если все три у нас заходят в плюс то мы переходим заново на первую ступень. Итак, с 32 долларов мы получаем прибыль в 26 долларов. А в сумме у нас получается, если сложить нашу прибыль и третью ступень, 58 долларов, это у нас четвертая ступень, на которую я не рекомендую заходить. В итоге прибыль со всех сделок, если у нас все сделки зашли в плюс, составила 48 долларов. То есть с 10 долларов мы с вами сделали 48. Но если же мы получили где-нибудь здесь минус, то мы... Тогда потеряем только 10 долларов. И поскольку у нас прибыль 48 долларов, то чтобы получить серию сделок, то есть сделать 3 плюса подряд, у нас будет около 3 или 4 попыток. Естественно, чтобы выйти в плюс. Давайте я к примеру скажу, чтобы было понятно. То есть, допустим, мы заходим 10 долларами, сделочка у нас заходит в минус. Потом мы опять же заходим в 10 долларов, то есть сумму сделки не меняем. сделочку у нас заходит в плюс, мы переходим на вторую ступеньку. А Сделочка, вторая ступень у нас заходит в минус Мы обратно перейдем на первую ступень В итоге мы потеряли э, 20 долларов за две серии И на третьей серии у нас уже происходит три плюса подряд И мы наш убыток перекрываем суммой 48 долларов И остаемся в плюсе на 28 долларов Ну, я думаю, это понятно Итак, второй способ также возьмем депозит 100 долларов и ступени будут у нас примерно такими же. Если в первом способе мы складывали э, сумму сделки и прибыль, то здесь мы будем складывать саму сумму сделки первоначальной. Первоначальная сумма сделки у нас 10 долларов и каждая ступень у нас растет ровно на 10 долларов. То есть будет 20, 30, 40. Давайте я распишу прибыль с этих ступеней при выплате 80%. Это у нас 8, 16, 24 и 32. Здесь у нас смысл в том, что если мы будем заходить на нашу четвертую ступеньку, то есть будем использовать больше трех ступеней, то мы будем оставаться в плюсе. В первом способе мы в любом случае бы потеряли 10 долларов, если бы у нас четвертая ступенька зашла в минус. Но если у нас в минус заходит четвертая ступень при таком способе, то мы остаемся в плюсе на 8 долларов. Давайте я объясню, как это произошло. А все очень просто. Мы просто складываем нашу прибыль со всех трех ступеней. Получается у нас 48 долларов. Друзья, в Мартингеле главное вовремя остановиться. Вы сами рассчитываете на себя, сколько ступеней вы будете использовать. Делается это, естественно, на основе вашей статистики. Вы смотрите, сколько у вас обычно происходит сделок подряд, плюс как часто у вас происходит серия прибыльных сделок, как часто серии убыточных сделок и так далее. На основе этого подбираете под себя систему антимартингейла. Я антимартин испытал на себе и он очень хорошо себя показал. Я максимум использовал только две ступени, с третьей ступенью у меня обычно какие-то проблемы, то есть делал два плюса подряд, начинал заново. Давайте немножко посмотрим на практику. Итак, смотрим. Сейчас я покажу первый способ, я буду использовать сумму сделки 100 рублей первоначальную. Здесь я хочу словить импульс небольшой на понижение. Происходит небольшая коррекция от уровня. И я здесь захожу на полторы минутки всего лишь на понижение. Просто чтобы словить импульс. Остается 10 секунд. Сделочка у нас заходит в плюс. И мы получаем прибыль 87 рублей. Теперь смотрите. Я пишу сумму сделки 187 рублей. То есть сумму нашей первой сделки и сумму прибыли. И продолжаю торговать. Смотрите, валютная пара евро цхф, здесь у нас коррекция уже закончилась. Общий потенциал цены направлен на повышение. И сейчас я также хочу словить импульс на повышение. Захожу здесь вверх. То есть видим разворотную формацию, коррекция произошла. Сейчас будет импульс наверх. Вот происходит шикарный импульс и пробитие уровня. Давайте с вами немножко подождем. Сделочка у нас заходит в плюс, и доход всего у нас составил 255 рублей, поскольку мы начинали со 100 рублей. И здесь я уже начинаю с первой ступени заново. То есть используя незначительную сумму сделки первоначальную, вы можете получать большой такой доход и разгонять свой депозит. Теперь также смотрим второй способ, я торгую по-прежнему на импульсах, и теперь первая сумма сделки у меня 300 рублей. У нас здесь произошел отскок от уровня сопротивления, и при небольшой коррекции вверх я зашел вниз на 2 минутки. Давайте подождем. Остается совсем немного времени, шикарный импульс вниз и сделочка у нас заходит в плюс. А теперь я увеличиваю сумму второй ступени на сумму первой сделки, то есть на 300 рублей. Получается 600 рублей. И также ищу ситуацию для входа. А вот здесь смотрите, я ловлю импульс на понижение и захожу вверх. У нас пока что общая восходящая тенденция сохраняется, зашел я на не очень большое время экспирации, но и не слишком маленькое, чтобы цена успела отскочить и скорректироваться от нашего уровня поддержки. Итак, ждем, сделочка у нас заходит в плюс и я опять же перехожу на первую ступеньку, то есть я больше двух ступеней обычно не использую, только если очень уверен. Вы можете использовать, сколько вам удобно. Друзья, на этом видео подходит к концу. Я надеюсь, что я смог вам чем-то помочь. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте, пожалуйста, подписаться в комментариях и сказать, какой контент вы хотите видеть. Или можете просто написать мне без разницы, снимаю, что хочешь. Я этому тоже обрадуюсь. Друзья, желаю всем всего самого хорошего, самого лучшего. Всем профита. Торгуйте, обучайтесь. Подстраивайте под себя свою систему. И выходите в плюс. Всем пока!